Здравствуйте! Мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске Мораторий на взыскание. ЭКДО. возможно все. Новые обязанности работодателей. Наконец-то решение по стат отчетности. Налоговый прогноз. Мораторий на взыскание. На совещании с президентом глава налоговой службы подтвердил, что пока действует мораторий на взыскание налоговой задолженности. Он означает не только запрет на штрафы и принудительное списание средств, в том числе через блокировку счетов, о котором мы писали в системе «Мое дело» Бюро, но и запрет на начисление пений. Эти временные меры связаны с техническими проблемами перехода на ЕНС. ЭКДО «Возможно все». Электронный кадровый документооборот можно вести в двух системах сразу, разъясняет Минтруд. Трудовое законодательство не запрещает работодателям одновременно использовать свою систему и платформу работы в России. Также следует учесть, что с 1 марта вступают в силу технические требования к электронным кадровым документам, к их структуре, формату файла, виду кодировки и так далее. Новые обязанности работодателей. У работодателей скоро появится новая обязанность в сфере обучения по охране труда. С 1 марта организации предприниматели должны зарегистрироваться в специальном реестре Минтруда, если приняли решение обучать свой персонал самостоятельно, то есть без направления в обучающую организацию или к предпринимателю. Наконец-то, решение по стат-отчетности. К следующему году в планах изменить подход к статистической отчетности для субъектов малого предпринимательства. Главная идея – меньше отчетов, больше технологических решений. Статформы заменят представлением первичных статистических показателей по правительственному перечню. Максимальная периодичность отчетных компаний – не более 4 в год сдаваться можно будет электронно через личный кабинет респондента налоговый прогноз в ближайшее время будет найден инструмент который позволит бизнесу участвовать в финансировании государственных программ скорее всего это будет сбор в части сверхдоходов то есть прироста финансового результата за 21 22 годы по сравнению с 19 и 20 годами. В основном это конъюнктурные доходы. Нововведения не коснутся малого бизнеса и компаний нефтегазового сектора. Разработан проект федерального закона о соблюдении тишины и покоя граждан в Российской Федерации. Предлагаемая дата вступления закона в силу – 1 марта. Будет введен единый ночной период времени с 22 часов до 7 часов местного времени. В этот период должны соблюдаться тишина и покой в жилых домах и других объектах, прописанных в законе. К нарушителям тишины отнесены работающие телевизоры, игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, погрузно-разгрузочные работы, лай и другой шум от домашних животных и так далее. Для строительных и ремонтных работ выделен специальный промежуток времени, когда можно их проводить с 9 часов до 19 часов в будние дни с обязательным перерывом в период с 14 до 16 часов. Предусмотрены исключения из таких ограничений. Наказывать виноватых будут по отдельной новой статье, которую внесут в Коап. А мы напоминаем, что с помощью моего дело Бюро вы можете бесплатно смотреть видео-выпуски новостей и вебинары, повышать квалификацию по программе ИПВР,